здравствуйте меня зовут Елена и сегодня я вам хочу рассказать как связать пальчик индийским клином или анатомический большой пальчик я набрала на спице 40 петель связала резиночку вы вяжете резиночку высотой такую как вам нужно и когда мы переходим от резиночки вязать уже ладошку начинаем уже сразу вывязывать с вами пальчик чтобы мне не путаться когда вяжем правый и левый палец, я вот от хвостика от этого от начала ряда, вот на этой вот на этой вот спице я буду вязать правый пальчик, вот на этой буду я вязать левый пальчик. Вот я уже один ряд провязала. У нас здесь на спице на каждой по 10 петель. Я провязала 10 петель и сделала накид вот такой вот: провязала по кругу и дошла до той спицы, на которой у нас связан накид дальше мы вяжем вот так мы все вяжем спицами лицевыми петлями доходим с вами до нашего накида и вяжем его лицевой скрещенной и вот она у нас вот остается дальше ряд мы вяжем это у нас вот здесь, вот в этом месте, где мы делаем накид, это у нас ладошка, ладонь. Вот здесь вот здесь мы начинаем делать прибавки для пальчика. Довязываем теперь ряд до конца. довязали ряд до конца и опять дошли до той спицы, на которой мы будем вывязывать с вами пальчик провязываем здесь 10 петель лицевые вот вы провязали 10 петель делаем накид предыдущую, предыдущую петлю мы вяжем просто лицевой и вяжем опять ряд дальше Опять до той спицы, где мы опять будем вязать с вами пальчиком. Довязали до этой спицы, провязываем 10 петель, накид наш мы вяжем лицевой скрещенной и опять вяжем по кругу до вот этой нашей спицы. Дошли мы в вязание до нашей спицы. Вы можете здесь для себя повесить маркер, чтобы вы знали, откуда у вас начинается вязание, опять провязываем 10 петель. И делаем накид. Вот эти наши предыдущие прибавки, вот они, и так мы вяжем, повторяя вот эти два ряда: накид и провязывание. Лицевой, накида лицевой скрещенной пока у нас вот на этой спице не окажется 20 петель Так, вот мы с вами довязали у нас получилось на вот этой спице которую которой мы прибавляли пальчик 20 петель вот наши прибавочки вот эти вот они и вот наш пальчик вот он сейчас мы его э, снимем можно на ниточку, можно на маркер кому как удобно и покажу как мы вяжем дальше вот мы сейчас отделили с вами пальчик я сняла его на ниточку чтобы показать вам его размер я его сейчас померю дальше вот, вот это была у нас прибавочка вот она наша прибавочка вот эти 10 первых петель мы сняли на ниточку дальше я вот здесь еще добрала 2 петелечки вязать по кругу. Когда мы будем набирать пальчик, мы будем набирать вот эти петелечки, наберем их вот отсюда, вот эти петелечки, и у нас пальчик будет нормального размера. Я вам сейчас покажу, какой же у нас пальчик получился. Мы вязали для правой руки. Вот посмотрите, как сидит варежка. На резиночку внимания не обращайте. Вы свяжете ее такой длины которую она вам нужна. Будет. Вот это у нас ладошка. С этой стороны вы можете связать любой рисунок, косички, переплетения, ораны какие-то. Вот так у нас выглядит пальчик. Это пальчик мы связали для правой руки. Для левой руки я вам показывала, что мы будем вязать вот на этой спице. Вот на этой спице. Здесь мы провязывали 10 петель и после 10 делали прибавку. Вот они наши прибавки. А в этом случае с левым пальчиком, с левой рукой мы будем не довязывать вот эти 10 петель. Мы вот здесь будем делать прибавочку, не довязывая 10 петель. Опять сделали круг, провязали наши, сколько у нас тут прибавочек получилось. Опять не довязывая 9, 10 петель, мы опять делаем прибавочку, вяжем опять по кругу. И у нас вот эта вот линия, должна получиться вот в эту сторону и также отделяем вот наши петли пальчика набираем 2 петелечки дополнительные и вяжем дальше чтобы не ошибиться сколько вам нужно делать прибавок если у вас другое количество петель вот у меня было 40 набрано на резиночке и я здесь он разделила по 10 петель на каждую спицу чтобы вам не ошибиться, допустим, у вас будет не 40 петель, а 48, 52, 60 петель вы на каждую спицу делаете равное количество петель и вам нужно связать именно столько же, сколько прибавить вот этих вот петелек столько же, сколько у вас вот на этой спице и у вас ваш размер как раз получится потому что у всех вязание разное, ниточки разные и спицы разные Поэтому количество петель будет разное. Ну, вот Я вам рассказала, как мы вяжем такой вот хороший пальчик. Он очень удобный, быстро вяжется и очень хорошо сидит на руке. Сейчас я вам покажу, как я дальше буду вязать пальчик. Мы вот эти снятые наши петельки на ниточку одели обратно на спицы. Далее набираем вот здесь, я набираю, видите, какое большое расстояние. У меня здесь получится ну, примерно 7-8 петель. Я подцепляю петельки сразу на спицу. Здесь вот у нас получилась немножко дырочка, но дальше по вязанию она у нас просто спрятать. Подцепляем вот эти петельки. Отбираем их 1, 2, 3, 4, 5, 6. здесь захватим еще восьмую далее присоединяем ниточку и начинаем вязать вот отсюда вот там где мы с вами набрали петелечки и стараемся все наши петли провязать лицевой скрещенной чтобы у нас не было дырочек вы смотрите как у вас петелечки лежат если вот она лежит у вас так вы значит ее зацепляете отсюда вот она опять у нас также лежит тогда у нас не будет здесь дырочек и все мы дальше вяжем пальчиком вот на наших петельках у нас здесь получилось на пальчике 18 петель. Мы вяжем их по кругу до того до той высоты, какая нам, какой у нас размер пальчика. Мы связали пальчик на ту высоту, которая нужно нам. И сейчас мы будем его закрывать. У меня по 6 петель на каждой спице. Вот здесь вот, чтобы нам удобнее было, мы их немножко растягиваем и вяжем. Вместе лицевой. Так вяжем мы с вами, пока у нас с вами совсем не останется уже петелек на спицах в каждой. Пицы мы вяжем две последние петли вместе. Закрывать можно пальчики по-разному. Я закрываю так. уже в конце можно только тут дырочек не было вяжем по тоже поэтому можно захватывать петельки с любой стороны последние две вот так провязываю изнаночными вот мы с вами связали пальчик посмотрите вот здесь у нас дырочек почти нет когда еще варежка постирается, дырочки идут совсем. У нас их не будет видно. Вот такой у нас получился пальчик. Так он выглядит у нас. Вот с этой стороны, стыльный. И Вот так он у нас выглядит со стороны ладошки.